Всем привет! На канале Мариша! Как же заготовить на зиму помидоры, чтобы они были как свежие? Один из таких рецептов сейчас я вам покажу. Делаем крестообразные надрезы в помидорах. Опускаем их на 20 секунд в кипящую воду. После такой процедуры шкурка легко снимается. Снимаем ее со всех помидорчиков. Нарезаем на кусочки помидорки. На дно стерилизованной банки ложу маленькую веточку петрушки. Она отлично подчеркивает помидорный вкус. Закладываю банку нарезанными помидорами. Слегка присаливаю Накрываю стерилизованной крышкой. Ставлю стерилизоваться 20 минут, очень важно соблюсти именно время. Вот такие выходят помидоры с собственным соком. Одну банку, которую я заранее заготовила, открыла для вас. Показать, какие получаются красивые вкусные помидорки. Можно сделать салатик такой, добавить лук, любое растительное масло и зелень. Получается очень вкусный салат, как из летних помидоров. Можно перебить блендером такие помидоры. Получится отличная томатная основа для пиццы. Можно добавить борщ или другие заправки, где используется томат. Но настолько это вкусные помидоры, что невозможно удержаться, чтобы их не съесть. Всем советую попробовать этот рецепт, чтобы зимой ощутить вкус свежих летних помидоров. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых встреч!